аля Мухаммад саллаллаху алихи, 103 сура. Сура называется «Аль-Аср». Сура называется «Аль-Аср», что в переводе «Время». «Аль-Аср» в этой суре три аята. Номер суры «103». Аля-аср. Аср, Аср это время. Аср это время. Аудубиляхи меня шайтони ураджиим. Мисмиляхи Рахим, Валя-аср. Валя-аср. Клянусь временем. Аллах Шпанталя клянется временем. Валя-аср. Вау. Вот здесь первая буква. Вау. Это клятвенная. Когда вот люди говорят. Аллахе, Клянусь Аллахом. Билляхи, Таллахи, это вот клятвенные буквы. Приходят перед именем, перед Исмом. И если она придет, эта буква, например, Вау, то она на следующем слове, в конце, делает Касру. И вы видите здесь, Валь Асри, Ра, буква Ра, с Касрой стоит. Потому что в своей основе было, было аля асру», асру, но когда Вау пришла, вау, клятвенная, то мы уже читаем валя асри», например, «Валлахи», мы говорим «Валлахи, клянусь Аллахом». Это означает, что вот это вау, это клятвенная. Например, ватини с кясры, «Ваззайтуни», «Ватури», «Вассамаи». Везде «И», «И», «И» на конце. Это означает, что первая буква «Вау», она клятвенная, и клянется всеми этими вещами, только Аллах Таля. Аср – это время, которое создал Всевышний Аллах. Это время, которое создал Всевышний Аллах. Валя асри» «Я клянусь временем», – Аллах говорит. И только этими вещами может клясться Аллах. Мы же должны кляться только Всевышним Аллахом. Таля. Нельзя ничем другим клясться. Ни хлебом, ни мамой, ни тетей, ни землей, ни Родиной. Ничем не клянитесь, кроме Аллаха, Субава Таля. Кто-то клянется Библией. Кто-то клянется, говорит, Валь Мусхаф, Клянется Кураном. Мы говорим, если ты хочешь клясться, клянись только Аллахом. Клянись только Аллахом. Клянусь Аллахом, я этого не делал. Клянусь Аллахом, было так-то, так-то. Вааль-Асри, Здесь Аллах, Субавах клянется временем и говорит, я клянусь временем. «Инна инсана ля хусрин». «Инна инсана ля хусрин». Смотрите, «инна» мы уже часто видим это слово, «инна». Поистине, «инна ль инсана». «Инсан» — это человек или род человеческий. Алинсан инсан» — это род человеческий, весь род человеческий, от Адама и до конца. Сколько нам еще э, людям... Предписано здесь жить, вот это называется аль-инсан. Род, весь род человеческий. Поистине человек или род человеческий ляфи хусрин. Смотрите, ляфи, третье слово ляфи. Ляфи. Первое лям это еще одно усиление. Вот инна, первое слово инна это усиление. Поистине. Когда потом дальше приходит ляфи, лям. Это тоже усиление. Непременно. Смотрите, на, непременно. Фи – это в. В хусрин. В убытке. Хуср, хасрят – это убыток. Хасара. Хасара – это убыток. Когда человек, например, не, не заработал, не заработал, вложился в какой-то проект и проиграл. Нету прибыли. Он говорит «Хасара, хасара, хасара, у меня хасара, убыток». И вот здесь тоже Аллах спонталь, говорит «Поистине, инна, аль инсана, весь род человеческий или человек. Ля фи, ля тоже это вот это, лям, это тоже усиление. Поистине, непременно, фи, в, хусрин, в убытке, инна линсана, ля фи, хусрин». Поистине человек находится в убытке. Поистине человек непременно, конкретно находится в убытке. Здесь несколько частей усиления. Инна, потом лям, и еще перед этим аятом клятва Аллаха Субанава Таля. когда Аллах клянется еще, клянусь временем, Аллах Субанава говорит, что поистине Человек непременно находится в убытке. Смотрите, здесь три вещи, усиливающие это слово. Я мог сказать просто, да? То есть можно было просто сказать Алинсан фи хусрин. Можно было так сказать. Аль-Инсан фи хусрин. Так ведь? Но нет. То есть сказать, человек находится в убытке. Алинсан инсан фи хусрин. Однако Аллах с смотрите, что говорит для того, чтобы усилить значение, что человек действительно в убытке, смотрите, что говорит Аллах Сначала клянется, я клянусь временем, говорит, валясри, потом ставит инна впереди, инна аль инсана, и потом еще лям добавляет, лафии хусарин, смотрите, три усиливающие вещи. Использует Аллах для того, чтобы донести до нас важность этих слов. Клянусь временем, что поистине человек непременно находится в убытке. Все. Инналь инсана Смотрите. Инналь инсана. Разберем теперь инналинсана. инсана. Поистине человек или род человеческий. Человек или род человеческий, мы сказали. Инна, если приходит перед именем, перед словом, оно влияет на, insa, на, на, на это слово. И это слово будет заканчиваться на фатху. Инналь инсана. Почему в слове инсана последняя буква заканчивается на фатху? Если вас кто-то спросит, вы скажете, потому что впереди инна. Потому что впереди инна стоит. Оно повлияло на слово аль инсан. Было слово «Алинсану», на дамму заканчивалось, «Инна» пришла, «Инна-Линсана». линсана, инна линсана Очень много таких примеров вы будете встречать в Куране. Вы даже обратите внимание, возьмите просто Куран, откройте и читайте. И где вы увидите «Инна», вы сразу же заметите, что после «Инна» приходит, приходит слово, и оно будет заканчиваться на «Фатху» во многих примерах вы это можете увидеть. Если даже нашли, напишите в комментариях несколько примеров, тогда это у вас закрепится. Это грамматика, это уже грамматика. Так, хусрун. Было, было слово хусрун или еще хасара. Хуср. Убыток. Или потеря. Было слово с хусрун. Перед ним пришло слово фи. Фи. В. Вот это фи, это оно влияет на слово «хуср». Если придет впереди слово «хуср» «фи», то тогда будет буква «ра» заканчиваться на «касару». «Фи хусрин» мы уже будем читать. Неправильно будет читать «фи хусрун». Понятно? Потому что «фи» оно влияет на другое слово. «Фи хусрин». «Фи доля лин». «Фи рибахин». В общем, везде, где фи приходит, после него слово будет заканчиваться на кясару. Значит, фи-хусрин должны мы читать. А так хуср или хасар это убыток, потеря. И вот ляфи, особое внимание, вот оно, ляфи. Лям здесь стоит, усиливающий, и потом фи, который влияет на следующее слово, да? Ля-фи. Непременно в. Здесь некоторые, когда читают вот эту ссору, они делают ошибку. В чем заключается их ошибка? Они тянут букву лям. И они читают, например, ля-фи, ля-фи. Здесь лям не надо тянуть. Запомните, никогда не тяните лям. Ля-фи нельзя. Если вы прочитаете ля-фи, это означает, что не будет. Это ля, это отрицание тогда будет. Тогда он не будет в убытке. Ля фи хуср». Понятно? Такое значение получается. Ля фи хусрин. Ля ля ля. То есть ля это отрицание, это нет значит. Если человек прочитает. Инна лин сана, Ля фи То тогда будет большая ошибка, искажающая смысл аята. Тогда будет перевод. Поистине человек не будет в убытке. Ля фи хусрин. Поэтому здесь «лям» нельзя тянуть. Запомните. Иногда вот имамы, замечаешь, он, ему хочется красиво прочитать, Какие-то буквы начинает тянуть, искажается смысл. Полностью, на 180 градусов меняется смысл. Поэтому здесь «инналь-инсана», «ляфи», «хусарин». Понятно, да? Вот это вот обязательно... Уделяйте внимание таджвиду правильному чтению, где тянется, где не тянется. ⁇ Лафи хусарин ⁇ Фи вот тянется в два раза. ⁇ Лафи хусарин ⁇ Далее. ⁇ Илла-Лавина ⁇ Аману ⁇ салихати. За исключением. Илла это означает исключение. Кроме тех, которые уверовали Аману от слова Иман Аману они много много людей все эти люди за исключением тех которые уверовали много людей у Амилу от слова Амаль дела совершали дела Амилу салихат Амилу салихати а салихат это хорошие праведные дела а салихат Ватавасау. Ватавасау это заповедовать. Заповедовать. Билхак и. Хак. Хак это истина, да? Хак. Это всем известен. Хак это истина. А здесь билхак и. И также заповедовали они друг другу. Бессобори. Бессобори. Смотрите, Бильхак. Почему они заканчиваются на кясру? А потому что впереди у них стоит Ба с кясрой. Би. Би. Бельхакк. биссабари, Бисмилляхи. Би-би-би. Вот это Би, если приходит перед именем, то значит оно влияет на следующее слово. И это слово будет заканчиваться на кясру. Запомните. Бельхакк. Бессобори. Илля Лавина Аману Вамилю ва Сали Хати Ватавасау Билхакки Ватавасау Бессобори. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния и заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. Смотрите, здесь четыре. Вещи нужно сделать для того, чтобы не попасть в убыток. Аллах сказал, «Я клянусь временем, что поистине человек или весь род человеческий непременно находится в убытке». И потом он выводит таких людей, в которых есть четыре качества. Первое – уверовали, иман, аману, совершали праведные деяния, салихат, хорошие дела делали. Хорошие дела делали. Ватавасал Бельхак и заповедали друг другу истину. Хак. Ватавасал Бельхак заповедали друг другу терпение. Сабр делать. Брат, терпи. Брат, давай терпи. Или сестра, терпи. Хак. И оставайся на истине. Давай делать хорошие дела. Аминь Уверуй Аману. Вот эти четыре вещи спасают от хасрята от убытка вот эти четыре вещи нужно соблюдать каждому некоторые у нас говорят достаточно верить я всегда хорошие дела делаю я не матерюсь я не ворую я всегда только хорошие дела дела то есть у них есть что-то, нужно, нужно, чтобы у них четыре вот этих качества были, чтобы они избежали убытка. Должен быть иман, уверовать в Аллаха, уверовать в судный день, уверовать в ангелов, в посланников, в, уверовать в, в, в книги, уверовать в предопределение. Вот это иман. Не просто он сказал, да, я уверовал в Аллаха и все. Нет, аману, уверовали. Уверовали, это означает уверовать все столпы имана он должен знать и верить в это. Потом он совершает добрые дела. Праведные деяния. Потом. Потом следующее. заповедует друг другу истину. Говори только истину. Хак. Всегда говори, на, оставайся. Будь на истине. И терпи. И терпи. Потому что кто приходит вот с этими качествами, ему обязательно нужно терпеть. Сабр проявлять. При выполнении всех вот этих добрых дел, дел терпеть надо. Заповедовать друг другу истину терпеть надо. Изучать религию терпеть надо. Это все терпение должно быть во всем. Если что-то коснулось плохое, терпеть надо. Везде сабр, сабр, сабр. И говорить истину. Как это трудно. Говорить истину всегда. Если даже эта истина против тебя обернется, говори истину. Ватавасал заповедовали друг другу, они друг другу постоянно: брат, терпи, брат, говори правду, говори хак, и стой на истине, будь на истине, не лги, не обманывай. на аману у салихати, салехати, ватавасал бильхакк ватавасал без собрени. Аману. Итак, Аману это уверовали. Они уверовали. Амилю. Совершали хорошие поступки. Амилю. Амилю. Хорошие дела они делали. Смотрите. Амилю. Тавасау. Заповедали друг другу. Тавасау. Заповедовали друг другу. Альхакку Это истина особру терпение, альхакку истина Ас-собру терпение. Клянусь временем, я клянусь временем, что поистине весь род человеческий находится в убытке, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. И заповедали друг другу истину, и заповедали друг другу терпение.